<ган> да, так, Здравствуйте, 50. друзья! Сегодня у нас встреча. Вот, пожалуйста, присутствует человек, который здесь служил. Только, наверное, будет... А сегодня мне прислали уже фотографии вот этого здания, которое было, оказывается, двухэтажным. На втором этаже вроде жили, а внизу были классы, да? Эм... Вот это вот. вот... Дело в том, что со временем все менялось. No, no. Где-то что-то рушится, где-то строится, где-то ага, меняется. Ага. Значит, я был здесь 74 с мая 74-го мая 1976 Здесь был чисто учебный корпус. Вот это, да? Учебный корпус. Заходишь, коридор, ну влево-вправо, все были учебные классы, Причем стояли действующие, скажем так, образцы. Ну, по крайней мере, у нас была эта станция обнаружения. Я был как обучали на первых операторах. Так. Ну, станция обнаружения, наведения, вот она полностью вращалась, значит, все там лампочки Это легали, все в этих классах было, да? Да, ну, вот все реально, вот эти такие здоровенные штуки ага. стояло. Запрещено было вообще фотоаппарат иметь. Если мы что-то имели, это настолько надо было хорошо спрятать, чтобы, не дай бог, кто-то не, он не убьет, найдет. Он... Говорить про учебный корпус, Но... я заведовал этим учебным корпусом вот, пол, вот тем, да, который да, там, да? Ну-ну. Да? И, ну там стенды висят фото, с фотографиями, ага, что ага. такое. на фотографии наша пусковая с тремя ракетами развернутая, ага, ага. на фотографии надпись секретная, экземпляр такой-то. Ага. У меня приходит проверка ага. режима секретности, я говорю, ага. -то? Да, что да, секретно это? Что секретно? Вот да, журнал «Советский воин» да? на первой странице, в цвете, громадная, эта же установка, точно в таком же положении. Нас это не волнует. За деньги прийти покушать? Ну, я говорю, что в разные годы по Менялось. Вот даже про это вот здание в четырехэтажном. Да, да, да, я да, встречался да. с товарищем, он с Челябинской области. Ага. Э, ну, работали тут вместе хоть в разных городах, ну, в одной структуре. Ага. И он где-то служил уже после меня, где-то в 79-м, м видимо. Так. И он говорит, что там, которое было двухэтажное, оно якобы обрушилось. Обрушилось, вот оно он рядом месте... стояло. Вот Здесь-то вот стоял большой, большой четырехэтажный казарм. А, а, здесь, а где... двухэтажная даша была? Вот да? двухэтажная, вот здесь было. Где двухэтажная была? Вот было вот здесь двухэтажное здание. А, вместо див... четырехэтажки? Дивизион обеспечения. Так, вместо а -а -а. этой четырехэтажки да, да, да, да. двухэтажный вот И он говорит, что вот вместо него построили. Но он, мы, мы, мы, говорит, приехали, уже оно было построено. Я это... и помню, что было две четырехэтажки. А одну-то, видимо, сейчас... А та то основная в м году. В 74-м? Да, ну тут, я, насколько знаю, офицеров обучали. Смотрите, вот этого пристройчика, его не было. Мы, видимо, пристроили как кафе. И вход оттуда вот так. А, вот. Вот отсюда У меня где-то есть там фотография, но на ней не видно самого-то здания. Мы что, и вывезли ребенка с фотографией? У меня, скажем так, муж... Двоюродные сестры моей бабушки ага. служил во время войны. Он ну, участник Великой Отечественной ага. войны. И он, видимо, каким-то образом был связан именно вот с, с, с этой территорией, с этой частью. И он мне тогда сказал, что ну, когда узнал, что я здесь служу, он говорит, а у нас в этом была конюшня. Конюшня, мне и говорят, ну, была конюшня. А еще сказали, что вот там в начале-то острог был, когда каторников водила. Ну, я в газете прочитала, в 1820 году начались да, события. -то. Да, на тех Так вот отсюда, наверное, ну, и был. Все может быть. Сейчас я я мне... 40 с лишним лет. Мне интересно, знаете что, Через, уходили туда на остановку, электрички, в самоволку. А, так в углу есть там дыра, еще между этими дырами, между самими. Их дыр, конечно, не было, это уже, видимо, тут что-то. А она ведь как-то сама сформировалась, дыра-то, ну, ее ну, же ну, не разберешь. Не вот здесь вот что было изображено на этой стеле? У меня, кстати, есть фотография с позапрошлого года. Да? Сфотограф... Вы вообще группу такой любитель? Я надо... и хотела спросить, где это полоска. полоска. Вот я вчера тут делала, когда видео застыло это. Сегодня мне ответили, здесь была волейбольная и баскетбольная площадка. Ну, при службе того человека, который писал. Вот. И свина... там свинар, такие... Вот... Ну, я отрыгал. вижу, вот он, да. А здесь, да, порой мы, вот в этих, среди вот этих сосен, там до забора, порой занятия проводили какие-то... Полевые учебные. Ну, так. Побегать, побороться там, что-то не было. То есть это было место открытое, пустое, свободное. Вы хотите сказать, что вот эти сосны выросли после 74-го Нет, нет, нет, не. это сосны старые, это что вы... Но... Они... вот это вот, вот просто, там, территория. где мы строили, это где-то было, видимо, пустое место. Либо вот где-то вот это, либо, может, там где-то еще дальше, я не знаю. Ну, там сосны все, там лес... А вы вот знаете, где пустая территория? Вон она пустая, ее сгребли сейчас, просто вот сейчас мы видим... А, вот это имеете в виду? Да, это частное тоже предприятие, в торт техпласт принимают. Они все сгребли, вот сегодня я поднималась туда, чтобы ну, себе да. расчистить. А вот это что вот, наверное, заросшее... что достаточно, Там единственное, что я хорошо помню, что там забор-то был где-то рядом. С... Забор из... из... Части. Да, да, да, да. -да, -да. А, так это еще в территории. Часть это дорога того, у нас где? То есть, возможно, вот эти новые все строения как раз на том месте и сделаны. а, -а, -а. вот ко а котельная у вас была какая-то? Вот Врать не буду. Котельная была, но где и какая... Не помните. Но... Там дальше, уже дальше, было подразделение с но за, за нашей территорией уже было. Вы слушали музыку? Честно говоря, не знаю, но я знаю, что где-то там, за нашей территорией, была именно какая-то связистская часть. Я сегодня там ходила, там какие-то остатки. Я думаю, что, ну, каких-то антенн, возможно, такие толстые листы прямо лежат. Здесь я говорю, еще хотя бы часть сохранили основную здание. У нас в городе две воинские части были. Ага. Это связисты тут были? Сто процентов? Они в церкви сидели, связисты. И вот эти здания, они, конечно, связаны с воинской частью, потому что там тоже. Там ну, бомбоубежище же есть даже, сегодня я раскопала. В случае войны знаем, где... Я 100... теперь и подписала, теперь я знаю, в случае чего, куда гаситься. Так, ну вот. И это входило, раз они написали, что в самой церкви сидели связисты, это другая не... Это другая это не была? Были, это была другая. Часть. Другая война, может их потом объединили, потому что одна была 68 991, а вторая, 184 учебный пункт, это же другое уже? Да. А, нет, подождите. Они вот порой по-разному называют. Да, может, разные ну, года тоже по-разному? Не, по-разному назначают учебный значит, центр, который здесь на территории ну? называли. Так это учебный центр был, скажем так, для полков. А, для полков. Да. А сама воинская а, часть? А сама часть отдельная была. То есть у нас свой командир части, премьер, полковник Рубан был. А у тех там свои командиры полков. Вот сколько, интересно, в этой казарме народу-то... Кто-то написал, до полутора тысяч кормили солдат. В Да. В новой-то в этой. Ну, в новой-то наверняка, потому что я говорю, что мы ходили в несколько смен. Ну. где, вы говорите, там какие-то Вот, остатки, вот, антен? вот. А остатки-то, пойдемте, вот там они лежат. Остатки. Они прямо же, ну, видно, что старинные. Сегодня я была там, видео снимала. А скажите, пожалуйста, вы вот после службы-то э, в гражданской жизни или в военную дальше пошли? У вас звание какое-то? Ну, звание есть, звание. Ладно, Сюда? не буду секреты буду секреты да это не секреты, полковник милиции в отставке. Что, серьезно? Конечно. Я его, общем тогда, вот. На настоящий... А, со мной, но. со был. Войтович Вячеслав тоже, тоже все два года учил, он сразу после службы пошел в делиться. Меня звал. Пошли. Нет, еще появились. Вот-вот-вот на левом. У меня вот своя это... работа есть, мне это ничего не Что ага, ага. ну, Это кран балка явно там. Кран балка это от крана. Ну, вот это от крана лежит. Желтая фигня, вот эта, да? Да, да, да, ржавая. А листы-то это. А листы, вот листы. Ну, они от чего угодно могут быть, но. Это... Ну, И... такие толстые, настоящие листы. Это, может, как раз вот явно новое. Это ёлки новые, да? Это, конечно, это работают здесь, видите, режутся. Так, а вот убежище. Потом уже в 30 лет понял, что милиция без меня не справлялась. Ага. Придлось да. Пойти помогать им. Вот оно, убежище. Это как я хожу. Вокруг вот живут и люди и Я да, думаю, ну тут без меня не обойдется. Взяла в свои руки. Так, а вот это вот что за остров тогда? Вот это вот бетонная какой, фигня. -то -то было по ну, может, знаете, вот, вот эти, а которые? Какой... А, кстати, вот смотрите. Да, вот я его... про это и хочу сказать. А, она, наверное, тут стояла. Да-да-да, скорее всего. Это как раз вот именно противовоздушная оборона. Ну. Ну, а это у нас было ПВО. Ну. Вот у нас она установка была. Так. На ней поднимается вот эта бочка такая, да. на, ней, на ней вращается ну. вот а, на станция самой обнаружения, да, а сверху а -а -а. на ней стоит уже наведение тут. Мне надо мне повысить военную грамотность, что-то я не догоняю. командиром первого взвода был как раз мишев Леонид Алексеевич. Он угу. сейчас проживает в Карелии, в одноклассниках он есть, я думаю, что вы его найдете. Угу. Вот. В втором взводе был Калюжный Борис. Я ответил, она в группе, она в группе. Но я потом переброшу данные. Угу. Богатырев был командир взвода, угу. а вот четвертого я не помню. Четыре батареи как нет четыре да? взвода в, батареи. в одной батарее было да я взвода. других батареях я не знаю все понятно все понятно а ваша батарея какой был наверх? у нас первая была батарея сначала Г 1 Г 1 потом когда где-то в промежутке где-то кон конец 75-го, начало 76-го, сделали переформирование и вот у нас первая батарея была на втором этаже а нас перевели я был как во втором взводе uh -huh. замком взвода и перевели на третий этаж у нас стало Г два, наверное, uh -huh. вот. как раз там получилось один взвод был операторов первых, один взвод вторых операторов, uh -huh. взвод командиров. Надо ну, же помнить, а? Вот я с меня скажи, вспомни, в семьдесят четвертом году вот очень даже со мной студенты, которые были, я не, фамилии не помню. Не, но ну, я тоже много, конечно, не помню. Я же ваша почти старовестница. Поэтому я в 1974 году поступила в университет в Пермь. И поэтому у меня как бы так до того, после того. Не, ну, очень много, конечно. Где-то даже хорошо хоть некоторые фотографии просто подписывал, что Иван Иванович, например. А, да-да-да, а, да, а да, чтобы уже потом помню где-то. Ну, я потом, если что, -то угу. тоже брошу в группу. Еще есть фотографии у меня отдельных товарищей, угу. -то -то. Слава Калмогорцев. Угу тоже в Одноклассниках есть, у меня в друзьях, он, он в Черябинске, он угу. был каким-то руководителем крупной какой-то строительной компании. Кстати, очень многие, кто были здесь угу. э, э, солдатами. Команде, не солдатами, а именно вот сержантами и так далее, ага. они потом где-то на каких-то руководящих. Вместе со мной в одном призыве, в одном взводе мы были у Мишечева, угу. Толчев Александр Васильевич. Значит, он оставили его в первом взводе, а меня бросили командиром отделения во второй угу. Вот Он сегодня профессор, это самый кандидат каких-то физико-химических наук угу. в Челябинском госуниверситете. Но вот связаться с ним у меня не получилось. Угу. Тоже с этого, с Казахстана, Асанов Чепан Вот он, тоже. он это комментарий писал. Да помню, его я... не было, Асанова. В одноклассниках у нее сестра его есть в одноклассниках. Ну кто-то из Казахстана есть. Ну понятно, что есть. В я он комментарий Я с ним тогда все-таки связался по телефону через сестру вышел на нее, там через друзей вышел в одноклассниках на сестру она мне дала телефон, я с ним созванивался, ну не знаю, обещал приедет, год прошел, не едет. Все тоже куда, что-то видимо болеет, да что тоже где-то работал на каких-то это было, видимо, уже после вашей семьи. Да, службы. конечно, она уже позже. Вот. И тогда же появилась горячая вода в котельной у нас, ой, в общежитии. Но какая-то женщина в прошлом году, я же тут по улице-то ошиваюсь, то мусор подбирает, то а что, идет женщина, оглядывается. Я сразу давай, здравствуйте, вы тут как, чего, где она? Говорит, я тут жила в этом общежитии в свое время. Я давай у нее спрашиваю, что было в этом здании, что в этом. Но ну, она мне кое-что сказала, конечно. Я, конечно, ничего не запомнила. Вот, смотри, плиты какие, да? Вообще, вечные. А асфальт весь в дырах. Ну, это, это, это, это. А это железобетон, да? Конечно, плиты. Вот и по ним, тоже... наверное, и танк пройдет, они ничего им не будет. Ну, вот не знаю, как... вот ну, это котельная, видите? Здесь, это котельная, то, Когда она построена, в каком году, не, неизвестно. она была где-то ближе там, да, ну, здесь явно газовые оборудование. Все ну, это под, до этого-то уголь был. Газовый-то он появился, наверное, в 80-х годах. А до этого уголь был. Никакого КПП-2 у нас не было. Вот КПП-2, вот оно. Вот эта будочка. Потому что мне же солдаты кто-то написали КПП-2. Значит, здесь шлагбаум был, все дела. Забор вот заканчивается. А вот этот, где сейчас Лейла гостиница, здесь тоже писали. Была гостиница для офицеров, может, для полковых, вот для этих, кто приезжал переучиваться. Если Ворошилов здесь был уже зам, ну, маршал Ворошилов приезжал. зам министра обороны какой-то тоже маршал был. Так, а вот это вот, желтенькая, которое, это была баня. Или то было Ну. То есть тех, кто помоложе сюда? Да, загнали. да, да, да, да. А вот это частный дом здесь выкуплен. Здесь гостиница, кафе, банкетный зал, и сами живут хозяева. Здесь я просто а знаю... вот сторпласт, я сфотографировала. Вот сторпласт. Просто здесь забыла это самое. А, ну вот она. Лабора... Ну, это медчасть. Здесь просто а, ну, она, нет, есть двухэтажные дома. Да, это офицерские дома да, были. Да, да. Желтые дома сейчас, они в таком состоянии ужасном находятся. Они... Это только -то блок такой, что он раскрывает. и господи. Да, наверное, 60, да. 60 конец 60-х годов и или и даже 50-х, 50 40-х? Судя по, этой, да, по архитектуре, архитектуре, архитектуре, да? У да? брус, вон, кирпичный. Не... Вот, пожалуйста, это же КПФ, вот вход. Ну, вот я говорю, что при мне такого не было. Ага, понятно. Смотрите, как это делается. Как? Так, Бенц. И что это? Это, мы, это вы меня снимаете? Вот они, мы. А, вы сфоткались? Конечно. Мы сфоткались. Ну, давайте. Я просто на этом посту стоял когда-то, а это хуже нет, потому что на всех этих постах движешься, а там, а там надо стоять. На тумбочке. Вот под вот вот, этим угу. и 6 километров с нами... И сам бежит с вами. Ну, он без противогаза, конечно. Но, да. ну. Вот так вот. Вы, выматывались. Молодец, он все правильно. -то Школа та еще. А здесь было как бы летнее помещение для... А, ну, не летнее, она как беседка просто была. А, она просто беседка. Такой, вот и зимой в нем парке. можно было сидеть. Ну, зимой я не людей. знаю. Кому не холодно, так может и зимой сидеть. Ну, все, но это... Ну, это... Понятно. И, и вот она была, получается, отсюда дорожка. И вот она как беговая даже у нас была. Угу. То есть получается, вот справа от нее, вот между казармой, то есть угу. здесь вот казармы-то сейчас ее, не, да, ее да, нету, да? Да, да, да. Ну вот это была часть как спортгородок здесь, ага. а здесь была вот эта дорожка, что метровочка сюда, или там сверху начиная, и там три километра ага. вот эта там где-то, ну офицерская эта столовая. Да, да, да. Сколько там, я не помню, сколько там надо было пробежать, вот три километра Класс. Было? Ну три километра я бы не пробежала. Я когда-то пять километров марш-бросок бежала, так... Чуть не померла. Да, ну спасибо Александр, здорово, конечно. Да ничего. Особенного. Спасибо вам, вы много рассказали. Не, ну все равно. Во-первых, что я из этого поняла? А вот не объясните, что за столбики вот это все натыканы тут? Они ведь кто-то написал? На полтора метра в землю уходит. Тут да, вполне возможно. А для чего они Ну, во-первых, чтобы это самое оттуда, видимо, никто не заезжал. Огражден. Это еще, ладно, тут столбики стоят. Значит, блок посты в Чечне. Как строится? Идет дорога. Ага. Чтобы нельзя было прямо проехать. Ага. Делается с бетонных блоков змейка. Вот а -а -а. То есть хочешь, не хочешь, либо ты врежешься это. в этот блок, либо да. ты сбросишь скорость почти и до нуля Сегодня тоже в этих всяких городских райотделах проще устраивать типа, антитеррор. Поставили там какие-то заборчики, сменились, ребята, вы что, вы да -да -да. просто реально не видели ситуацию, не знаете. Да -да -да. Тот, кто захочет, он вас тут со всеми потрохами возьмет, со всеми вашими столбиками и блоками. Сколько ты, если никто их не охраняет? Это может, они еще где-нибудь были, эти столбики, а эти сохранились? Да, вроде не должно было быть, потому что здесь в любом случае всегда. Единственное, что когда на полигон выезжали, то есть... А полигон-то там был, в Симсовхозе? Полигон-то там, то есть... А, они выезжали отсюда, думаете? А не через КПП-2? Ну, вот я не помню никакого КПП-2 там, Может, оно просто не помню. Может, помните. и было, может, и... Если парк был здесь, то они все равно как-то выезжали вот так, наверное, и сюда. Если туда не было дальше, а это ППП-2. Ну, коммен... Старый, больной, ветеринарный. Коммента... Вы самый, между прочим, старший из тех ребят, которые подписались на... Ну, комментируют фотографии ну, и видео и мои. есть еще и те, кто раньше служил, я видел. Что... Еще раньше, старше вас? Да, конечно. А, есть один там, да. Есть он, значит, с 67-го года. Сюда попал. Но у него на погонах-то полковник. Еще, значит, это самое есть в одноклассниках где-то, Легаев Сергей. Ага. Ой, вру, Махерский. Ну -ну. Махерский Сергей. А, значит, он как раз заканчивал служить. Я на его место пришел. То есть я полгода отучился ага. и место него. Вот, вот. То есть вы все два года здесь провели? Да, да, да. Ага. Вот. Я обучать обучали, а как эта ракета взлетает, я даже не видел. Но ребята, которые учились, они потом на полигоны выезжали. Они... Ну, выезжали на, на полигоны, стрельбы. там писали, что зимой на лыжах на Семсовхоз, 20 километров. Выезжали, там был полигон. Нет, я про полигон говорю не про наш, а, а я имею в виду те, кто уходили в действующей части. А, в действующей Но части. Те выезжали да, на, да, Эмбу, да. на полигон, где реальная стрельба уже была. Да, да, да. И, а некоторые в Пермь на Савино большое. А в этом вот, мы выезжали, просто станцию там ставили, и вот она... Летит самолет, ну, а а там как раз ловит. появились эти МиГ-25 ага. истребители, они мы на них смотрели вот такими глазами, ага, что там ага. два таких сопла здоровья, ага, и, и он летит по экрану, а он что у нас, радиус 75 километров что ли, в этого но, но, но, охват. экрана, и вот он за считанные секунды пролетает, значит, самое мы сейчас пытаемся его где-то там, ну пассажирские помедленнее, значит, хорошо отслеживать, а Но все разве, равно, вот вы же тут служили, в случае чего все равно вы защитили... В случае чего? Мы обучены, если посадили да. бы в реальные установки, конечно. Да. То же самое было. Да. Да. Я вот себя помню в те годы, конечно, мы были уверены в, в том, что у нас защита мощная и танки наши быстрые. Как в анекдоте это говорится? Пока я говорит не служил, Но. я был уверен, что нас хорошо охраняют. Когда я служил, я узнал, как охраняют. Когда я отслужил, я теперь боюсь. Что себе? А боюсь, чего не понял? Ну я знаю, как надо, говорит, охраняют. Поэтому теперь боюсь спать спокойно, да? Ну нет, реально же, холодная-то война была. Реально, мы за мир во всем мире, вот и в школе, вот это все было такая идеология это. Меня отправили 23 февраля, ну где-то 23 февраля, 75 года, отправили в школу. Uh -huh. Причем там, ну, готовили кто-то, готовил какие-то там эти лекции, рассказать про армию, это все. Uh -huh. И кто-то заболел, и вместо него меня отправляют. Я говорю, да я никогда не выступал перед какой-то там uh -huh. историей, я ничего не знаю, что говорить. Вот тебе конспект, по нему будешь говорить. Uh -huh. «Здравствуйте, ребята!» Класс, девятый или десятый, скорее всего, такие uh -huh. взрослые ребятишки, мальчишки, девчонки. Я достаю свой аспект начинаю. Наша родная Красная Армия родилась там в боях, там-то, там-то, туда-сюда, там. Я смотрю, они спят, сидят. Я говорю, «Ребята, я смотрю, вам что-то как-то неинтересно, видимо». Они говорят, «Так это, о чем мы это?» И все и так знаем, что нам это рассказывать. Я говорю, «А чем бы вы хотели?» И вот они, давая уже тут конкретные вопросы, и вот они были, ну, весь урок есть, да. Мы с они, в принципе, были довольны. Вот первый, первый скажем так, опыт прямого общения, какой-то. а потом уже в легком Труды Ленина тоже переписывали там. Папа мне принесет тетрадку общую. Сиди, переписывай, красной пастой, я ввожу там названия какие-то. Два дня хватит, хватит. Он меня перепишу, вот заберет, отнесет. Он был это, прапорщик. Сейчас аукается нам это. Ленинская национальная политика, угу. право нации на самоопределение, вот, получили? Да, да. Не было бы такого Да. Ладно, не буду вам надоедать, а то там Спасибо. Улыбаются. Спасибо, Александр, да. Я очень рада, что вы откликнулись так живо, главное. Так вот звезды сошлись. То я получила первое интервью. Надеюсь, это не последнее. Интервью теперь у меня не, не паханное поле работы передо мной. И я, в общем-то, ну, в принципе, надеюсь... потом, если соберете несколько, можно с них будет скомпоновать, действительно. Да я сейчас соберете. прямо вот ребята у меня уедут, дети сейчас останусь дома одна. Я все перечитаю комментарии, и уже буду действительно, чтобы я сама понимала, что здесь было и как Нет, было здесь эту я историю смотрю, собрать. Ребята, это вот Басалгин, он с Пермии. Он же здесь бывает, видимо, да. с ним. Ну, подъедет, свяжусь пока, конечно. Проблем. Он как раз после меня угу. пришел, и он... Я начну с музея. У нас музей среди И причем Мушкалов у нас, Сергей Михайлович, директор музея, я знакома с ним лично. Он пишет пятиэтажная казарма. Какая она пятиэтажная? Нет, она четырехэтажная. Она, она, четырехэтажная. Была... И... Верю, она была четырехэтажная, Да. Вот было двухэтажное. То есть, есть за... в нашем музее есть вот такие небольшие неточности. А там, может, и фотографии тоже какие-то. Да-да-да, я пойду в музей однозначно. Даже без разговоров но ну, просто... а Если я говорю связаться с теми же, вот э, с Махерским, с Мишечевым, с кем-то еще, ага. которые может даже не состоят в этой группе, у них все равно типа фотографии Конечно. Понятно, что Мишечев потом ушел куда-то, в полк где-то... Так они там движуха это началась, они друг к другу ссылки скидывают, делятся, да. смотрю, кто-то подсоединяется. Я, кстати, когда вот говорю, дивизион был у нас, как этот дивизион, и когда я пришел в 74 ага. командир дивизиона был майор Красников. Ага. Ему... Кстати, он как раз, видимо, участвовал в боевых действиях в Сирии или в Египте. Там. В те времена, Два да? боевых органа было у него, угу. несмотря на мирное время. И его летом, 74 1974 года, дали ему звание подполковника и отправили на Дальний Восток командовать полком. Вообще, это было что-то такое, что 29 лет подполковник. Угу. Был... Как Гайдар 16 лет был командиром? Реально, человек, видимо, был заслуженный. Как там дальше у него, что было, я, конечно. Я увидел до несколько раз. Но служба, понимаете, слово служба оно обязывает, просто обязывает. Служ... Надо не жить, а служить. Служить друг другу, родине, естественно, народу. Ладно, побегу по своим. Счастливо. Жене привет, детям тоже. Очень приятно было познакомиться. Всего да. доброго. Ну, думаю, что будем еще переписываться. Что-нибудь вспомните, еще напишите Я мне в одноклассника. Может, где-то фотографии какие-то будете туда будет. добавлять. Ну, всего доброго. Пока.